<смех> Это переплюнется на туалет Чем выигрываем, Давайте аплодируем Давайте подними Это очень смешно! Это было очень смешно, да? Чемит! Как тебя зовут? Нима! Нима! Да, да. Я угадал!